Всем привет! С вами снова Артур. И, наверное, вы часто помечали, что я использую в своих сюжетах какие-то вырезки 17-го канала. На це у меня есть две причины. Первая причина, что их аналитика, их думка, она попадает с моей думкой. А вторая причина, это что сюжет триває зазвичай 2 часа, 1 часа. И для того, чтобы по дивитися всю программу, я вырезаю наиболее. То саме, самое, что изображает мои думки. И вот, например, Такий випадок. Когда началась война, достаточно много моих друзей поддерживали эту войну. Они скидалися грошима, купляли какие-то прилады ничного бачения, купляли какие-то снайперские прицели. Ну, все для того, чтобы постачати наших солдат, для того, чтобы выиграть эту войну. А я попереджав, что эта война так быстро не закінчиться. Звідти хлине зброя, і ми вернемся в лихі 90-е. Я был дуже стурбован тем, що роками зброя по одному пистолету, по одному автомату, вона витягувалася з банд, а тут такой... Целый потек оружия хлинул э, в бандформирование, в різних, різних бандитов. И в принципе, эта программа 17 канала, эта аналитика, она відображає мои думки. Вот это я хотел бы донести до вас. Мы сейчас на 2 недели как-то много стрельбы в мирных городах, в, мирные, в мирных уже кварталах. Не это, кстати, уже получается свидетельствуется, что нет, ну не осталось безопасного островочка. Это, это все свидетельство того, что у нас идет гражданская война, потому что гражданская война, гражданский конфликт не имеет границ, он как, как водар заполняет пустоты, вот поэтому не, не вот Молекулы, то, что, то, что газа завод... да. с газами других с... газов и, и переходит далее. и переносится. То есть когда Киев думает, что если он будет выставлять блокпосты вокруг и Донецка устраивает там бизнес, ведь Татьяна Мантиан заявила, что за да, месяц месяц Проживания или контроля блокпоста в Киев, это слова Монтян, нужно заплатить миллион долларов за месяц. Когда киевские власти нынешние думают о том, что это не придет сюда, они глубоко ошибаются. Это свидетельство того. К сожалению, взрыв, взрыв с это уже Запад, Киев взрывы. Стрельба, хахи. Похищение, страна... Похищение, Похищение людей криминал. среди белого дня. Вот я столкнулся с тем, что. Как журналист, как редактор, о том, что в один день были похищены женщины и девушки в трех городах Украины. Такие в Запорожье. Причем в Запорожье участвовал бывший участник АТО. И просто. Ну, а, а агония, война вышла за пределы телевизора. Без, безусловно, да. Невозможно нагнетать в, в телевизоре на протяжении полторы года агрессию. Ведь Филатов же вот это нагнетать вот... Нагнетать ненависть, что Россия агрессор, Россия агрессор. Ну, сказал, Видим так. Фак, бросаемся на него, да? Филатов, который запустил, сам потом признался, помните, в самом начале войны 10 тысяч москаля. Это же была пиар-компания, игра. Вот в чем получается И как это все может вылиться? Хорошо, Владимир, Ваша мысль. Я думаю, что в каком-то смысле война, гражданская война, выходит за пределы зоны АТО, так называемой. Поэтому различные, три разных случая. Один случай, потому что вот, убеждены. Практика деятельности ООН в межвоенный период между мировыми войнами. Аттентаты, да? да, преступления против Польской администрации, это естественная, нормальная, героизированная для определенной части общества практика. Про Герои... Аттентаты говорили с Бузиновой, там некие группы. Да, да? Бузина Ирина. попадает. Ирина. Под это. То есть Польская администрация, враждебный власть, плюс снова начал активно муссироваться термин внутренняя оккупация. То есть то, что было накануне Майдана. Внутренняя оккупация, Калиевщина, там, ну, с кем там. Чем то, опасность этого процесса? Чем опасность в том, что снова происходит накручивание напряженности э, и радикализация настроений в определенной части общества. Фронт уже, у, как бы, у войны гражданской нет линии фронта. Размер. Она настолько э, пока есть, но она размывается. Проникает во все щели общества. Абсолютно И точно. гражданский конфликт не имеет четкого очертания. Он внутри самого человека может произрастать, этот гражданский конфликт. Даже внутренний, внутренний конфликт с самим с собой может быть. Да? Все И если мы видим, что общество, при этом еще население, накачано оружием, вот, пожалуйста, я попрошу режиссерскую группу включать почаще фотографии. да. Спасибо. Это, это, Львов. это, это Львов, да. И если при этом население накачано оружием, то даже если его не организовывать, оно уже, ну, организовывать на теракты, оно уже имеет со, как бы в настроении агрессию, ненависть к определенным штампам, там кого угодно. Сегодня иногда настроили на Россию, завтра можно перенастроить на, на Польшу. Почему на Польшу, нет? Почему нет? Неужели не было у нас истории этого конфликта? Самое ну, страшное, это не просто даже гражданская война, страшное понял. в этой ситуации, что для населения, значительной части населения, особенно по локации, по отдельным регионам, становится естественным в психологическом смысле насилие для свержения власти. Если что не так, да, значит, да. мы повернем. И насилие для того, чтобы показать, что я правее, чем ты, даже со своим соседом, там, по дому, по улице и так далее. Вот в принципе, то есть готовность людей применять насилие вооруженное, тут что не понравилось, ах я тебе... Как вы считаете, есть, вообще было... это вообще... насилие, Это настолько ненависть начинает входить в ту фазу, аналогии исторически, это когда после войн Богдана Хмельницкого... Все со всеми воевали и в итоге на территории Украины образовалась руина, выжженная земля, по которой потом интервенты ходили все, кто как угодно. Хотели. Власти нет, никого вертикали в принципе кое да. в чем соглашусь, кое в чем не соглашусь. Дело в том, что как в какой-то момент, какой момент обществу сказали есть насилие и нарушение закона правильное есть насилие нарушение закона неправильно но грань да Кто грань размылась грань? и теперь просто напросто если одним можно вот странная у нас вообще менталитет если одним можно то и нам можно теперь извиняюсь на улице простые гопники которые рвут цепочки ходят с пистолетом раньше такого не было они боялись это делать отличная мысль александр хотите я сейчас проиллюстрирую в усилении откройте пожалуйста заявление авакова как раз по поводу а задержание радикалов и обвинение радикалов в убийстве Бузины. Это о. официальное заявление, ну, официальные на Фейсбуке. Личная позиция да. официального лица. Вот я попрошу вывести на экран, чтобы было видно. Я прочитаю. Ни секунды не сомневался, говорит министр внутренних дел Аваков, в вое псевдопатриотов, уже сразу приставка псевдопатриотов, по поводу задержания подозреваемых в убийстве Бузины. Хороши. Убийство оправдываем, тогда в стране не будет границ ни для чего. Я понимаю, что вот как ты заговорил, хотел сказать. Продолжает Аваков мысль. Как же вы задолбали, безмозглые идиоты, это я цитирую, разменивающие реальный патриотизм на мерзость пещерного средневекового хаоса и ненависти. Удивительно. Сам, пожалуйста. И вот страна с такой победившей парадигмой если человек знает такие слова, он понимает, что делать. Отдает зачет им действия. С победившей такой парадигмой обречена на изоляцию цили... цивилизованного мира и гибель. И я не позволю воинствующей мерзости взять верх. Это и моя страна тоже. Я знаю настоящих патриотов большими буквами. Но не понаслышке. И на Майдане, и на войне. Вот тут уже пошел когнитивный диссонанс у меня сейчас. Задних не пас. Знаю тех, кто за страну живет и умирает. А крикуны со снесенной крышей, убивающие перспективы Украины, не патриоты, а маргиналы с оторванной башкой. Это секундочку перспективой? Вот, коллеги, а теперь вопрос к вам. Это говорит министр внутренних дел. Святые слова. А теперь представим, что это говорит министр внутренних дел Захарченко в 2013 году. И говорит, та-та-та-та-та, это ряженые идиоты, крикуны, я не, я не позволю, это моя страна, превращать в средняковый пещерный. Хорошая аналогия. Хорошая аналогия. И вот... второй вопрос, вот скажите мне, а не было ли легализировано самой этой властью? насилие как инструмент смены власти.